47 это агентство. Говорит Диана, потрясающую работу вы проделали в последнем задании. Все под впечатлением и ищут информацию по Витторио. Пока что безуспешно. Но слухи о вашем возвращении расползаются, наши клиенты нуждаются в ваших навыках. Так, никаких новостей о местонахождении Витторио? Ну, по существу новостей нет, даже если бы были какие-нибудь слухи насчет Восточной Европы. Этого недостаточно, он точно так же может быть мертв. Статистически это очень даже возможно. В этом случае прекратите финансирование его розысков. Переведите мой обычный гонорар на мой счет и увеличьте его на 50%. Условия обсуждению не подлежат. 47. Вы ведь понимаете, что настаивая на подобных условиях, вы будете отправлены на более опасные задания. Некоторые из них будут просто самоубийством. Я справлюсь. Просто давайте меня на следующее задание. 47 это агентство, говорит Диана, ваша миссия пробраться к священной культовой гордваре через тайный проход, начинающийся в одном из магазинов. Нашего клиента обманули в Афганистане. Этот вертолет с находящимся на нем грузом был угнан агентами этого культа. Теперь клиент хочет, чтобы ты вернул то, что ему принадлежит. У нас есть некоторые сведения о том, что парк головорезов рыщет по дворцу в поисках подозрительных чужеземцев, так что иди строго по карте и не теряй бдительности. Ты встретишься со своим сознанием в стенах Всемирной почтовой службы. Он даст тебе более детальные указания относительно твоей миссии. Будь осторожен, 47-й. Говорят, что где-то в тени великого вождя скрывается очень опасный враг. 47-й. Повторяю, не попадайся убийцам. Найди своего сознава и получи у него всю дальнейшую информацию о твоей миссии. Религия и власть неплохая комбинация в этом деле. Смотри Вова, местное выглядит достаточно враждебно. Здравствуй. Кто там? Немедленно остановитесь! Ты хочешь разобраться с этим? Ха, о, священная корова. Да это же ты, 47-й, мой старый добрый друг. Я уже думал, что никогда тебя больше не увижу, и вечно я попадаю в какую-то передрягу. Ты ведь теперь знаешь, сколько я претерпел за это время. Клянусь, что убью того, кто еще раз посмеет надо мной издеваться. Это в самом деле. Агентство сообщило мне, что ты будешь обеспечивать меня информацией. Я должен проникнуть в окружение культовых вождей. Тогда порядок, видишь, как всегда бывает. Я попадаю сюда, чтобы вести наблюдение, немного отдохнуть и затем незаметно вернуться. И вдруг оказывается, что это место кишит всякими головорезами, которые хотят меня прикончить. А, ты знаешь, кто они? Почему же, разве я не опытный агент, дружище? И вчера мне как раз удалось прослушать один любопытный разговор. Похоже на то, что великий вождь повышает меры своей безопасности. Пошли слухи о том, что на него готовятся покушение. Им известно, что я уже в городе, но они меня еще не обнаружили. Я шагу не ступлю за пределы этой комнаты, пора они все, они будут мертвы. У меня навалом еды, которую ты видишь. А они? Два брата из северных провинций, славные малые. Я как-то встречался с ними несколько лет назад, когда у нас были общие дела. Они выросли в очень большой семье, в которой с рождения учатся обращаться с оружием. Им известно обо мне? О, да, поверь мне, что они знают о тебе, но они не верят серьезно в то, что ты существуешь на самом деле. Ничего, поверят. Да, я понял, я даже не представляю, где они могут быть, так что нам... То есть тебе нужно будет убрать этих головорезов, они где-то здесь, в деревне. Вот фотоаппарат, просто наведи и щелкни. К тому времени, когда ты принесешь снимки с трупами этих ребят, я постараюсь протрезвить, покажу тебе свой тайный вход во дворец. Ладно, в любом случае мне пришлось бы убить этих головорезов. Эх, не относись к этому так легкомысленно, 47-й. С ними будет не так уж просто справиться. Здесь ничего интересного. Неинтересный фильм. Неинтересный. Неинтересный. Неинтересный. Неинтересный. Неинтересный. Неинтересный. Не интерес. Никакого. Никакого. Никакого. Неинтересный. Великолепно, ты вернулся и получил фотографии. Да, вроде бы это действительно парочка головорезов. Нам лучше поторопиться, проход к Гордваре начинается в одном из других ма... Проникнув внутрь, ты должен найти и убить личного врача великого вождя и главного пропагандиста фон Кампрада, а затем попасть на остров-больницу, где сейчас находится сам вождь. Милое местечко, если ты завалил и у тебя куча денег. У этого доктора фон Компарда кажется большой кабинет наверху, где лечатся только богатые пациенты. What is it? 47-й – это Диана. Твоя задача – найти великого вождя Дайвана Е и убить его. Сейчас он помещен в больницу для проведения операции на сердце. Требуется новое сердце и электронный стимулятор сердца. Комплекс состоит из больницы и храма Шивы, предназначенного для молитв и религиозных обрядов. Он доступен только для верховных руководителей. Больница имеет несколько этажей с больничными палатами и операционными – «В кабинете доктора Шакрана ты найдешь пакет с аппаратурой, которая поможет тебе завершить эту миссию. Повторяю, 47-й, забери пакет, отыщи великого вождя и убей его». Это новости ББК, прямой репортаж из острова больницы в отдаленном районе Индии Пенджаб. Скорее тем, ничто не нарушало мирную спокойную жизнь бедных жителей Пенджаба, однако сейчас от бого благоденствия не осталось и следа. Некоторые убийства, совершенные внутри местного культа, неожиданно вывели следствие на контрабанду ядерных ракет. Вертолет, в котором они были обнаружены, прямо связан с русским криминальным бароном Сергеем Заворотко. Тысяча чертей. Свободе, ну как они прознали про то, что о, я уже украл эти боеголовки? Все, все, кто знал об этом, были убиты. Те трое парней из Санкт-Петербурга уже сан трупы. трупы. Лихой мастер бодадад. мертв. Никто Преабури, об этом не знает. Я поверил. Что же здесь в конце концов происходит? Верно, но что если парни, которые выполняли работу, знают? Вот черта ты прав. Надо исключить эту возможность. Так что я теперь разделаюсь с этой лысой личинкой. Как нам его убить? Он почти что призрак. Не беспокойся, я точно знаю, кто нам нужен и как решить эту проблему. Блестящий дружище, если ты подумал о том же человеке, что и я, то ты чертовски умен. Вперед же!